Приветствую вас, мои родные подписчики. С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для раков. И это, напоминаю, что это общий достаточно прогноз. Если вы хотите заказать индивидуальный гороскоп лично для себя, по вашей дате времени рождения, обращайтесь в ссылочке под этим видео. Вы можете заказать прогноз на неделю, где будет расписано по каждому дню здоровье, отношения и бизнес, либо вы можете заказать на Каждую сферу отдельно на месяц гороскоп, где тоже по каждому дню будет расписано, что вас ожидает и какие предостережения а, вам необходимо предусмотреть. А сейчас энерговибрационный гороскоп на неделю для раков. И раки на этой неделе смогут укрепить свои партнерские отношения. Это относится как к супружескому союзу, так и к деловому партнерскому сотрудничеству. В семье вы можете рассчитывать на надежное и ответственное поведение партнера. Возможно, между вами не будет столь пылких любовных чувств, однако вы будете спокойны и вполне уверены в своем союзе. А вот в деловом партнерстве важно суметь юридически оформить все договоренные. Успешно идет переговорный процесс и закрепление параметров сотрудничества. Именно в договоре позволит вам это сделать партнерство более эффективным и стабильным. Обязательно смотрите юридическую сторону и заключайте договора. Для вас это очень важно. Будни, будние дни могут быть связаны с укреплением в принципе вашей репутации. Возможно, вы сможете проявить свои высокие интеллектуальные или морально-нравственные качества, и это будет оценено в обществе достаточно высоко. А в конце недели берегите свое здоровье. В эти дни возрастает вероятность различных острых воспалительных процессов в организме ну, с повышением температуры. Берегите себя. Что касается отношений любви на этой неделе, то влюбленным раком неделя сулит всплеск чувств. При этом будет не обязательно непосредственный контакт. А Гамма ярких эмоций будет сопровождаться любая связь с объектом обожания, в том числе на расстоянии, в снах и даже в фантазиях. Возможно, повышенная импульсивность в начале или в конце недели. А вот гармоничными, достаточно гармоничными будут для вас 21 и 22 февраля. В воскресенье партнер слегка остудит ваши нежные чувства, особенно при разнице в возрасте. Но это отнюдь не означает охлаждение к вам. Возможно, это будет здравомыслие или осторожность. А теперь, что касается карьеры и финансов, то раки на этой неделе смогут укрепить свои деловые партнерские отношения. Успешно идут у вас переговоры, контрагенты проявляют готовность пойти на компромиссы ради взаимовыгодных договоренностей, особенно это относится к контактам с иностранцами или партнером из других регионов. Наиболее сложно пойдут дела в трудовом коллективе, рассчитывать на помощь и поддержку коллег не приходится и старайтесь, кстати, не, брать, не браться за работу, в которой вам недостаточно знаний или опыта и не берите на себя слишком много, помните, что в конце недели ваша иммунная система немножечко будет ослаблена и есть подверженность простудным заболеваниям. Ну что, мои родные, мы желаем вам счастья, любви и изобилия на этой неделе. Конечно же, обязательно ставьте лайки, если вам интересны наши прогнозы. Делайте репосты, чтобы как можно больше людей узнали возможности о том, что как же построить эту неделю, от чего себя уберечь, или наоборот, какими возможностями воспользоваться. И обязательно пишите комментарии. Нам очень интересно, что у вас происходит. Пишите свои вопросы, я с удовольствием, по мере возможности и свободного времени, буду вам отвечать. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожей и самый точный энерговибрационный гороскоп для а, каждого знака зодиака. До новых встреч! Пока-пока!